Добрый день, с вами Светлана Амельян. В этом видео я расскажу всего два способа, как сделать скриншот. Самый простой способ это сделать скриншот через встроенную программу, которая находится в вашем компьютере. Будь то Windows или Macintosh, в ваших компьютерах уже эта функция заложена. Самый простой способ сделать скриншот экрана, если у вас Windows, а у меня именно Windows, это нажать кнопочку Print Screen. При нажатии этой кнопочки ничего на экране не происходит. Но то, что вы видите на экране, я могу вставить из буфер обмена, в который это изображение падает, в любое письмо, либо, либо в программу обработки фотографии. Как видите, ровно то, что было у меня на экране, оно все поместилось в виде картинки приложения к моему письму. В том числе и то, что у меня какие панели были открыты, в том числе все мое меню, нижнее тоже здесь отражено. Как только в буфер обмен у меня будет помещена какая-то текстовое видео или какая-либо другая этот скриншот пропадет поэтому такой способ через кнопку print screen для временного сохранения для разового сохранения вашего скриншота а если вы хотите скриншот сохранить надолго то в этом случае мы используем сочетание клавиши windows и print screen одновременное нажатие кнопок windows и print screen приводит к тому что экран на мгновение притухает и скриншот сохраняется в буфер обмена, и одновременно он сохраняется в папку, которая называется «Снимки экрана». Если у вас этой папки до этого не было, она создается сама. И вы можете увидеть свое изображение в этой папке. Вот ровно то, что у меня на экране, вот видите, ровно то же у меня сохранилось в скриншоте, и полученное изображение, оно может быть вставлено как фотография в, в любое письмо, в любую соцсеть, в редакторы фотографий, и вы можете с ним работать как с любой фотографией. Надеюсь, это видео вам пригодится. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.